Добрый день уважаемые трейдеры, вас приветствует компания WinOption Signals И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов SMA Rock. Данная стратегия основана на двух индикаторах, один из которых является сигнальным, а второй осцилляторным Правила данной стратегии очень просты и понятны, и поэтому новички смогут освоить ее без проблем А для опытных трейдеров она скорее всего покажется понятной даже без объяснений Прибыльность данной стратегии в среднем составляет 65%. Торговать по данной стратегии можно на любом таймфрейме с экспирацией в две свечи. Если вы планируете устанавливать индикаторы самостоятельно, то потребуется поменять некоторые настройки. Более подробные данные вы сможете найти в данной статье. Более простым вариантом будет скачать шаблоны и индикаторы для данной стратегии в конце статьи, где уже внесены все правильные настройки. Также если вы не можете установить индикаторы самостоятельно посмотрите видео из данной статьи, где все объясняется очень подробно А теперь давайте перейдем к правилам для совершения сделок по данной стратегии Правил для входа по данной стратегии всего два, и как уже можно было догадаться, одним из правил является сигнал от стрелочного индикатора на графике При желании в данном индикаторе можно включить алерты, чтобы не пропускать сигналов для этого необходимо перейти в настройки индикатора и в самом конце активировать параметр alerts. После этого индикатор будет извещать вас о каждом новом сигнале. И логично предположить, что для опциона call нам нужна стрелочка вверх, а для опциона put стрелочка вниз. Второе, что нам необходимо, это сигнал от подвального индикатора но правильнее будет назвать это не сигналом, а направлением индикатора для опциона call индикатор должен быть направлен вверх и не важно где он находится выше или ниже нулевой линии но если он находится выше нулевой линии это будет дополнительным преимуществом для входа в сделку то же самое можно сказать и про опцион put, только наоборот подвальный индикатор должен быть направлен вниз если же линия будет находиться ниже нуля, то это будет дополнительным преимуществом. Это все правила, которые необходимы для работы по данной стратегии. А теперь давайте совершим несколько сделок на реальном счету и проверим, как она работает по-настоящему. Как можно видеть, по данной стратегии было совершено три сделки, которые принесли в общей сложности 120 долларов. Хочется отметить, что если использовать данную стратегию на малых таймфреймах, как в наших примерах, то основой ее будет скальпинг, так как сделки совершаются как по, так и против тренда, и длятся всего 2 минуты. Если вы планируете совершать такие же скальпинговые сделки, то обязательно придерживайтесь правил мани-менеджмента и тестируйте все стратегии на демо-счету. И только после этого переходите на реальный счет. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые обзоры стратегий и индикаторов в будущем. Желаю вам успешной торговли!